Так Приветствую вас, друзья! В этом видео мы поговорим о том, что же такое облачный майнинг. Я расскажу об одном из сервисов этого э, облачного майнинга. Но под этим видео дам ссылочки еще и на другие подобные сервисы. То есть вы сможете для себя выбрать любой, какой вам понравится. Сейчас мы на экране видим сервис HashFlyer. Это достаточно старая компания, которая занимается добычей криптовалют и предлагает покупать у них мощностях. Компания реальная, у нее не только как бы сервис по добыче криптовалют, у нее есть и свой криптобанк, и там многое-многое другое. Недавно они запускали тоже ICO, которое привлекло по-моему, около 30 миллионов долларов на открытие как раз банка, который будет э, заниматься криптовалютами. Вот. Поэтому компания надежная, можете ей доверять. И, честно скажу, я инвестирую свои деньги в основном в свои фермы. Да, у меня есть реальные фермы, которые работают, добывают эфириум. Вот. Но я также пробовал как раз вот и хэшфлайер э, для того, чтобы посмотреть, как все это работает. Поэтому если у вас нет больших денег для вложения в собственные фермы, это как минимум 200-250 тысяч, что вы можете, конечно же, вкладывать в облачный майни. Давайте рассмотрим, что же вы можете здесь зарабатывать и насколько выгодно майнить ту или иную монету через облако. Здесь вы видите на экране у меня биткоин баланс. Да, то есть, ну, тут не так много мощностей на самом деле, но тем не менее. У меня периодически идет реинвест. Да, то есть, вот это вот падение. То есть я закупил на накопленные биткоины, реинвестировал их, купил еще мощностей, можно так сказать. И, соответственно, начинает майниться еще больше мощностей. Биткоин здесь майнится двумя способами. Это США 256 вариант есть и скрипт. У меня в основном скрипт, я скриптом работаю. И, соответственно, здесь вы видите доходность на мое количество мегахешей так скажем давайте посмотрим насколько это выгодно до да, инвестировать то есть примерно сейчас опять же по курсу биткоина я зарабатываю 48 долларов в год конечно это смешные цифры но я опять же повторюсь я не занимаюсь облачным майнингом просто попробовал вложил сюда там чуть больше 100 долларов и посмотрел как все это работает чтобы потом вам рассказать мы сегодня с вами изучим данный сайт, я покажу вам, как отсюда выводятся деньги, потому что у меня там за какое-то время тоже накопилось немного эфира, мы его выведем. Итак, скрипт, давайте мы посмотрим, сколько будет приносить и сколько мы потратим на покупку. Допустим, мы сразу будем рассчитывать, вот если 6 мегахешей вы покупаете, так же, как и я купил, да? то есть это будет стоить вам сегодня 25 долларов 20 центов вот эти 6 мегахэшей за год вы получите опять же при нынешнем курсе биткоина 48 долларов то есть прирост почти сто процентов в год это примерно если так брать соотношение биткоина к доллару до да, около десяти 12 процентов в месяц в принципе неплохо и если вы еще и реинвестируете либо там докупаете мощностях постепенно то у вас будет такой сложный процент и вы сможете заработать 150 может быть 200 процентов годовых инвестиция неплохая и в принципе даже сто процентов в год окупаемость это даже очень очень хорошо по моему скрипт вот этот покупается на два года контракт поэтому вы в любом случае его окупите так, давайте дальше пойдем. Вот у меня эфириум. Да, то есть баланс эфириума, вы видите, постоянно растет. Здесь у меня побольше мощностей. И я покупал здесь 4,8 мегахешей для эфириума. Здесь у меня доходность в год 140 долларов сейчас. Да, то есть от того, что вот я купил, примерно мне приносит 140 долларов в год. Давайте посмотрим, сколько это денег я вложил выбираем 4,8 вот 4,8 мегахеши получается, вот видите, здесь написано ну, либо 4,800 килохэш. ну по мегахэшам проще ä, понимать, то есть, это была покупка на 105 долларов 60 центов и, соответственно получу я с этого, с этих мощностей 140 долларов, то есть, примерно 35 долларов будет прибыли за год. Опять же, да, друзья? Да, прибыль небольшая. Примерно 30%. В районе 30% годовых. Но, в принципе, тоже неплохо. Учитывая то, что эфириум может еще вырасти в 2-3 раза за этот год. Понятно, да? То есть, покупая мощности, вы, по сути, майните как раз не доллары, да, ведь, а эфир. И чем дороже будет эфир... В следующем году либо в этом году неважно то есть чем он дороже тем больше вы зарабатываете да здесь доходность меньше чем на биткоине а да, то есть за покупать но вы можете взять и там и там сколько-то мощностей да и посмотреть потому что эфириум может выстрелить очень очень неплохо в этом году даже больше чем биткоин. дальше решение принимать вам давайте посмотрим как происходит покупка мощностей. То есть, если мы хотим купить себе, допустим, мощностей э -э, вот скрипт, к примеру, да, который мы с вами посчитали, вот мы видим, что доходность 100% годовых. Нажимаем на корзиночку, точнее, выбираем, сколько там нам надо э -э, мощностей, там, на 100, на 200 долларов, то есть, если вы этим будете заниматься. да, Есть смысл брать, конечно же, побольше. Э -э, потому что то, что я взял, это пробное да, и, в принципе, как бы, ну что это за прибыль 48 долларов в год. Ну ладно, давайте посмотрим, как это делается. Нажимаем дальше. Выбрать метод оплаты. Все очень просто. И здесь можно оплатить переводом. И можно оплатить кредитной картой. Тут две кредитные карты. Не знаю, что за УП, что за С. Но можно оплатить также ПР. Многие пользуются таким кошельком. Вам все, что нужно сделать, здесь вот подтвердить. Я подтверждаю, что согласен с условиями и нажимаете подтвердить. Вас пересылает, соответственно, на кошелек Payr. А здесь вы выбираете, чем оплачивать. И, в принципе, в течение какого-то времени деньги зачисляются на ваш счет в хэшфлеере. Точнее, не деньги, а вам подключают. Вот информация. Покупка обрабатывается. Может потребоваться до 120 минут для подтверждения. То есть... В течение двух часов вам добавят мощности и начнется майнинг. Вот, в принципе, и все. Теперь давайте попробуем вывести деньги. Ну, в принципе, что тут пробовать, я уже отсюда выводил как-то. У меня накопилось 0,1 эфириума, это примерно 97 долларов по нынешнему курсу. Давайте нажмем вывод и вот просто также вывод на кнопочку. Все, успех. Запрос на вывод создан. Вам выслано письмо со ссылкой подтверждения. Пожалуйста, проверьте входящие электронные почты и подтвердите вывод. Вот пришло письмо. Нажимаю подтвердить. Все. И пишут, что транзакция будет обрабатываться примерно 15 минут. Мы видим, что у меня баланс теперь стал по нулям эфириума. Вот, ну, теперь жду его на своем кошельке. Так, друзья, давайте посмотрим, зайдем в историю. Мы здесь можем увидеть наши транзакции. Последние вот выводы мои, которые были. Здесь журнал. Вот выводы. Ну, вы видите, что я здесь выводил уже не первый раз, на самом деле, эфириум. Вот, в прошлый раз это было... 9 месяца, 17 числа. числа, ну, это где-то вот ноябрь, декабрь, в ноябре, да, то есть я 1,6 эфириума тоже выводил отсюда в последний раз, с 17-го года, сейчас у нас вот второй месяц, 18-го года, еще плюс один эфириум, то есть где-то 95 долларов, 1,6 эфириума, это где-то 150 долларов, да, то есть 250 долларов я уже как бы отсюда вывел в эфире, Хотя. Опять же говорю, вложении было всего там 100. Давайте посмотрим, пришла ли транзакция. Сейчас мы перейдем по вот этой ссылке. Здесь мы видим, что все подтверждено. 30 блоков уже прошло. И давайте мы зайдем на мой кошелек тогда уж сразу. Вот он он. Это мой кошелек, на который я выводил деньги. Мы видим, что деньги пришли. Вот они 9 минут назад зачислены на мой счет. Вот она, сумма 0,1 эфириума, ну и какие-то там сатоши. В общем, все достаточно быстро работает э -э и не о чем беспокоиться, как говорится. На этом все, с вами на связи был Евгений Иванин. Ссылочки на подобные сервисы оставлю опять же внизу. Ссылочку на фешфлайер, просто регистрируйтесь, все достаточно просто и легко. Всем пока!